Ну что ж, всем привет, зрители подписчики моего канала, с вами Вена, мы захватили Москву, и нам нужно двигаться дальше. Сейчас давайте-ка мы поедем, наверное, в сторону оставшихся городов, потому что все равно мы ничего сделать не сможем. Я Москву собираю себе отдать, если мне предложат кому отдать, и я возьму сам. Потому что, конечно же, Москва, столица, по сути, ее нужно мне забирать. Так, ну у меня тут очень мало войска, смотрю, плюс к тому же кто-то вообще решил уехать, Москва остался без... Я считаю, что Москва принадлежит законному наследнику трона, хотя я могу быть правителем Москвы. Сразу же у меня со всеми, конечно же, падают отношения. Скорее всего, ты получишь Москву, хорошо. Разведчики. Ну, давайте, конечно, помогаю я. И больше ничего не будем делать. Тут, кстати, можно еще и солдат забрать, я смотрю. А кого мы здесь заберем-то? Ну, разве что-то на такой лебегвардейце, и все. А, ну, я и то и не решил забирать. Ладно. Царь Алексей Михайлович сейчас идет тула. Опа! Алексей Михайлович осадил Тулу. Пойдете-ка с ним повоюем, если он хочет это сделать. Клин, ну клин, давайте-ка Алексею Трубецком. У него, кстати, владения вообще нет. А, так, Яков Черкаский. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Иди-ка сюда. Рад тебя снова видеть. Так, мне надо кого-то, чтобы ты пришел ко мне. Не время сейчас о а политике. Мы пришли на бой. И тебе тоже лучше приготовиться. Интересно, интересно. То есть вы не собираетесь, да, со мной. Заключать договор, скажем так Так, вновь тебя приятно видеть Что бы там ни было с наследованием Я не собираюсь, потому что да, это здесь и сейчас Если мы встретимся еще раз и сможем поговорить наедине Я тебя выслушаю Но пока есть рядом враги, я не могу говорить с тобой хм, В таком случае давайте-ка с кем-то еще поговорим Ага, в общем-то понятно Никто не хочет пока говорить о политике, как они говорят Тогда значит время повоевать я хочу это сделать. У нас тут как раз уже есть такой шанс повоевать. Давайте-ка нападаем. Степан разве не заслуживает этого? И хотя я присягнул царю Алексея Михайловича и не стану поддерживать его, если он занял трон незаконно. Но с другой стороны, царь Алексей Михайлович не бросает своих людей ни в военное, ни в мирное время. И мне очень неприятно нарушать свою клятву. В общем-то, вот тебе письмо от Адаевского. Так. Еще встретимся... Отлично, он ко мне присоединился. У, тебя, у меня есть для тебя задание, следуй за мной, я это сделаю. Поехали, в общем-то, в атаку на врага. Тула под осадой, надо Тулу освобождать. Надо Тулу спасать, потому что иначе этот город будет захвачен врагом. Причем, ясное дело, там врагов довольно много. Надо их сейчас хорошенько встретить. Давайте собираемся. Хотя это не вся моя армия, но зато она все равно очень многочисленная. Так, блин, кстати, у меня еды нет. Надо в Тулу заехать, но сначала надо с кем-то повоевать. Давайте-ка нападаем. Закрой рот. Как ты думаешь, кто... что сделают другие дворяне, слышав, что мы с тобой обсуждаем измену? В таком случае я не могу ничего сделать, кроме как вернуться в Тулу. Давайте-ка возвращаюсь в Тулу. Поеду за товаром, а то у меня люди доголодают. Надо чем-то их накормить хоть. Блин, а тут еды-то почти нет. Ну ладно, все равно у меня денег дофига, так что тратим на все, что вообще возможно. Так, целая куча здесь, я смотрю, командующих, целая куча воевод. К сожалению, они все вместе собрались, я не успел их, так сказать, предотвратить собрание, поэтому придется воевать. Так, командующий, давайте-ка сюда. Отряд присоединяется на вашей стороне, на вашей стороне, на вашей стороне. А, все на моей стороне присоединяются? Так, ладно, окей. А... Ну, в общем-то, тогда так и быть, Жаль. Да, придется воевать и 110. Какого фига Алексей Михайлович даже присоединился против своего же атамана? вот the fuck? Что произошло? Посмотрите. Алексей Михайлович даже идет вместе со мной в атаку. Алексей Михайлович, ты ничего не попутал, ты что-то это, я не знаю. Немножко, наверное, не понял, как сказать, закол воевать. Или вообще, что я тут делаю. Он не понял. Ну ладно, мы давайте нападаем на войска, которые здесь находятся. Так. -с. Осторожно надо все равно быть, потому что очень много стрельцов. Очень много стрельцов, и они могут убить меня вполне. Тем более, что у меня хп очень мало. Я не знаю, я, наверное, урон до этого еще успел получить где-то в предыдущих сражениях. Такс. Блин, у меня, кстати, еще и двуручный мой меч только остался. Да, я, блин, забыл палаш взять. Придется, значит, так вступать в сражение. Ну, хотя я и так не против это сделать. Такс. Такс, такс. Ребята, давайте в атаку. Ой, ё-моё, и вас еще больше досталось Сюда Блин, надо уходить Так, готовы Валите их дальше, валите, ребята Всех убить, убить В атаку Руби их! Руби! Отлично. Продолжайте нападение. Тут осталось всего пару воинов. И мы победим. Даже, видимо, уже всех убили, да? Да, мы всех убили. Я не знаю, что произошло, почему вдруг Алексей Михайлович присоединился ко мне. Хотя, вообще, по идее это мы воюем против него. Непонятно, реально. Ну, в общем-то, как бы там ни было, приказать войскам, давайте-ка атакуйте, и все. Атаман Павел Нескочихин сбежал. Так, интересно, интересно. Ну, ладно, мы захватили парочку воинов. Мы еще прибываем сюда. Буйнос Фростовский, дик сюда. А, присоединяйся ко мне, с этим будут проблемы. Нельзя просто так прийти. Так, думаю, мне нужно сделать то, что я считаю нужным, чтобы не в стране не началась гражданская война. Ну, в общем-то, письмо. Вот, боярин утверждает, что ты внук самого. Ну, понятно. Прежде чем ты и уйдешь, нужен, короче, хирург моему другу. Так, сланцы остались без управления. Помести нету. У Василия Шерементьева нету. Давайте-ка дадим ему. А... Великолепно. Я хочу сказать, пока я задание это выполнял, уже тем временем все войско куда-то разбежалось. Куда оно все ушло, я не знаю. Давайте поехали в сторону тогда, куда они уехали. Тут как раз таки, да, есть те, кто дерутся. Мы давайте подходим. Подходят все мои, так сказать, лорды, все князья мои. Давайте-ка подходите. Я вот не знаю, правда, буду ли я атаковать их, потому что очень опасно это делать. Все же у нас армия небольшая, да и я к тому же весьма побитый боем. Ну вот ладно, давайте-ка присоединимся. У нас получается 116 воинов. What the fuck? Чё к чему? Почему так мало воинов? Я что то не понял. Чё, ко мне не присоединились мои, что ли, союзники? Хм. Ну да, они, кстати, не будут присоединяться, похоже, пока там битва не закончится. Так. Степан разве не заслуживает этого, но с другой стороны, да-да-да-да-да. Вот у тебя у меня есть письмо. Ну что ж, до свидания. Ты нам присоединяешься. Давай-ка, Яков Черкасский, присоединяйся ко мне. Следуй за мной. Так, я это сделаю. А, с кем поговорить с князьём еще одним каким-нибудь? Юрий Баритинский. Так, в, в этом жестоком мире нужно заботиться о себе, потому что больше никто это не, не сделает. Так что там для меня... Возможно, если Степан Разин примет меня к себе, пока я его власть слаба, впоследствии он наградит меня. Но если я принесу царь, царю Алексею Михайловичу твою голову, моя награда может быть еще выше. Боевода Борис Пушкин, твой союзник, но я не желаю сражаться рядом с тем, кто напускает на себя такой тошнотворно праведный вид. Ну, короче, у меня письмо есть. Да, давай-ка, до свидания, чувак. Мы с тобой уже будем сейчас братьюнями. Репнина Болевский, давай-ка тоже иди сюда. Рад тебя видеть, я не знаю, что сказать, царь Алексей Михайлович, короче, тот еще ублюдок, но у меня есть письмо от Адаевского. Ну что ж, в таком случае, до свидания. А... Ну-ка, Рипнина Болевский, давай-ка, у меня для тебя есть задание, следуй за мной. Так, кто тут еще у нас есть? Князь Семену Русов, кстати, приятно тебя видеть, я тебя тоже рад очень видеть. Хм, Алексей Михайлович никогда не заслуживал это. В общем-то, атаман Наум Васильев очень хитер, я ему ни капли не верю. Ну, ты зато мне поверь. Поэтому давай-ка вступай в мою великолепную армию. Семен Урусов, следуй за мной. Так, это сделаю. Кто у нас еще здесь остался? Алексей Воротынский тоже. Хм, царь Алексей Михайлович принял у меня присягу верности, однако те, в чьих ураках, в руках власть, не так сильно связаны клятвами, как простые люди. Мы должны только править приказы, приказывать и не допускать войны. Царь Алексей Михайлович позволил поколебать свое положение, и он уже не сможет править так как же надежно, как тот, в чьей власти никогда, ой, никто никогда не сомневался. Однако, если Степан Разин захватит трон, сила его правления будет не так надежна, как власть того, кто занял его мирным путем. Князь Семену Русу, с которым ты объединил усилия, отличается упрямством и вздорностью, к тому же у него есть долги. Ну, короче, у меня письмо есть от Адаевского. Так, до свидания. По-моему, уже все присоединились ко мне. Ага, там, кстати, битва между кем-то началась. Так, Юрий Борятинский. У вас готовых. Ну что ж, давайте-ка атакуем, конечно же. Федор Хворостинин решил посражаться. Сейчас мы ему дадим пощам, Надеюсь, он после этого одумается о своем поведении подумает еще немного. Ну что ж, у нас армии получается в два раза больше. Даже, по-моему, в три раза практически. Поэтому не знаю, что... на что тут надеяться. Нашему врагу, к тому же, как мы видим, у него армия далеко не такая хорошая, как у нас. Давайте-ка врывайтесь в них, всех убивайте. Давайте, бойцы! В атаку! В атаку. Просто одни только холопы у него, тут боевые. Всех рубить этих холопов. Не допускайте, чтобы кто-то из них вообще выжил. В атаку, парни, в атаку. На. Просто боевые холопы получайте по своей башке. Батушки! Мне надо какую-нибудь, кстати, наверное, какую-нибудь сабельку. Дайте мне сабельку. Отлично, сабельку мне подкинули. А, блин. Верховая лошадь. Поехали. Поехали рубать головы. Этих ублюдков. Этих никчемных воинов. На. Что-то, по-моему, я повременил с нападением на это войско, потому что все-таки, как-никак, там целая куча стрельцов, хоть и бомжатских. На! Вали козлов, вали козлов! На, на! Продолжайте нападение. Добивайте отступающих. И наконец-таки битва закончена будет сейчас. Ну что ж, битва для нас оказалась изи при изи, потому что мы потеряли всего 7 человек суммарно, именно погибшими. Остальные все у нас только лишь были ранены. Рад тебя видеть, персик. Теперь надо обобрать их мертвецов и оставить на съедение воро воронью. Пусть знает, как воевать с нами. Ну, в общем, Федор Хворостинец сбегает. Единственный, кто не смог здесь к нам присоединиться, к сожалению, пришлось его изгнать. Тогда мы потом еще с ним встретимся. Пока что здесь у нас, по-моему, Алексей Михайлович остался один только, которого можно сейчас прямо взять атаковать. Да, просто один Алексей Михайлович. Просто тут целая куча уже ко мне, кто присоединился. Кто бы мог подумать, что воевода Фёдор Хворостин потерпит столь сокрушительное поражение. Но видя какой у него войско, я, в принципе, другого ожидать и не мог. Давай-ка следуй за мной. Кто тут еще за мной должен следовать? Боретинский я ему уже говорил. Ой, да, я ему только что же сказал. Так, кто еще? Воротынский. Так, на голову разбили врага. Для тебя новое задание. Следуй за мной. К сожалению, это невозможно. Ну ладно, ты дойди, ты к черту. Едем к Алексею Михайловичу. Ну что ж, Алексей Михайлович, приятно вновь тебя видеть, Персик, да. Москва принадлежит мне, не, не надеюсь, что ты сможешь его долго удерживать. В общем-то, Алексей Михайлович, сдавайся или умри, как хочешь, готовься, готовься к смерти. К сожалению, придется уничтожить сейчас прямо Алексей Михайлович, потому что у нас почти тысяча человек, у него все 50 ему верных солдат. Ну что ж, война оказалась коротечная, практически сейчас она будет закончена, потому что многие земли уже принадлежат нам, там мы тем более еще переманили некоторых князей, так что еще все лучше стало. Ну а... Сейчас это просто лишь утверждение, как говорится, нашего могущества, это сражение. Хотя я сейчас, видимо, отвалюсь, блин. Нет, не получилось ему убить меня. Хотя это было очень близко. Такс. Давайте, ребята, рубайте их, рубайте. Рубайте этих холопов. Руа, руа. Че, изи катк. Давайте продолжать нападение. Всего осталось осталось пару воинов, которые против нас здесь воюют. Да, отлично. Ну что ж, Алексей Михайлович, даю тебе шанс признать поражение и уйти, скажем так, с территории. Московского царства Ну да, попробуй меня пробить своим Своей косой, блин Не получится у тебя это сделать В атаку! На тебе Готовый я даже могу, в принципе, без своего палаша ездить. Вполне эффективно получается. С одним пистолем. Атаку! Все, пару врагов. Минус один. И минус два. Ну что ж, это победа. Алексей Михайлович. Скорее всего, убежит, но мы, я думаю, ненадолго его отпустим. Да, он убежал, но... Это буквально вот... Он даже не успеет вылечиться от ран, полученных в битве. Получается, у Алексея Михайловича осталось только три города. Это... А, нет, четыре города. Псков, Полоцк, Тверь и Рязань. Поэтому, наверное, поедем мы сейчас осаждать Рязань все-таки, потому что этот город иначе останется у нас в тылу. Хотя... Хотя, в принципе, без разницы, можно было бы и заняться другими городами. Так, Старица осталась без владений. Ну, давайте-ка мы отдадим тогда репнину Аболевскому, потому что с Алексеем Воротынским с 22 до 4 опускается. Алексей Воротынский, понятно, надо, короче, ему будет владение одно отдать потом. Потому что иначе у нас с ним отношения совсем плохие станут. Так, за мной едет огромная армия моих князей. Давайте-ка едем к Рязани. Осаждаем эту крепость. Тоже, как видим, очень довольно хорошо укрепленная крепость. Тоже ее так просто не получится взять. Надо будет очень долго осаждать. Ну, либо штурмовать, попробовать мину поставить. Давайте попробуем это сделать. Уехал один князь, к сожалению. В орден на разграбил кривичи. Зачем ты это сделал? Кривичи. Кривичи это где-то деревня, получается. Чуть дальше. Ну ладно, мы начинаем штурмовать так, или подождем. Да, подождем. И сейчас начинаем штурмовать. Мина взорвалась, разрушив часть стены. Но у нас очень много теперь уже командующих, очень много людей. Так что, по идее, мы должны ворваться, словно вообще как ураган. Проблема теперь только в другом. Главное, чтобы меня не убили. Как ураган. Давайте, вперед! Вперед, воины! Вперед! За деньгами и славой! Так, О, кстати, они сами еще делают вылазку, я смотрю Но это зря Это зря с их стороны Потому что они сейчас поплатятся за это Своими головами На, блин, по спиночке каждому в отдельности просто. На, на, на. Насували хорошенько так. Главное, чтобы не, не насували сейчас. Потому что мне, если насуют, я вам рублю тут же. Давайте, давайте, продолжайте нападение. Такс. Готовы. Подходит подкрепление, черт возьми. Давайте в атаку, ребята. Продолжайте нападение. Мы должны сначала убить всех, кто наверху засел. Блин. Там еще сбоку, оказывается, стрельцы стреляют по нам. Так. На тебе. Так, что, наши подкрепления идут, надеюсь? Все, пульки закончились. Идут вражеские подкрепления, смотрю. Ну, они оказались совсем малочисленные, так что спокойно с ними справляемся. В башню наведывается все больше и больше людей. Так что, по идее, должны вот-вот захватить ее. Так, у нас на площади еще много очень противников поджидает, я смотрю. Да, там целый такой полк прям стрельцов стоит. Обстреливать нас. Прибыли новые враги, так они еще и своих союзников подзывают. Давайте врываемся, ребята. Давайте тоже здесь обороняться. Так, все, вроде наверху больше никого нету. Ну, значит, можно отсюда вести стрельбу мне. Чтобы не попасть э, в, жесткую... в жесткие обстрелы, я буду лучше обстреливать их из этой башни. Из своего пистоля. Посильную помощь своему войску буду оказывать отсюда. Такс. Ну да, потерь очень много, но мы уже убили их тоже немало, надо признать. Так, надо бы мне взять пульки. А, пули, пули, пули. Вот пули. Давайте, ребят, вести огонь не прекращая по ним. Огонь. Продолжайте огонь. Продолжайте штурмовать крепость. Давайте. Огонь, огонь, огонь. Жестко, но мы выиграем постепенно все-таки. Численное превосходство дает о себе знать. Все же постепенно мы выигрываем. Не могут они постоянно обороняться. Так, где-то тут были пули. Вот, отлично. Еще пульки подсыпали мне. Хорошо. Огонь! Хорош! Такс. Порох, конечно, за... закрывает обзор, блин, очень хорошо. Приходится, блин, отходить, смотреть, хоть кого я стреляю. Ой, два раза подряд, и один раз промахнулся, конечно же. Так, давайте, ребята, прорывайтесь, прорывайтесь дальше. Я вам помогу. Так, мне еще надо пуль. Блин, они по-моему уже исчезли. Если были вы бы здесь пули, они уже исчезли. Да, не получится найти пульки больше. Это фигово. Мне они сейчас бы пригодились. Вроде бы мы их уже добиваем или нет? Да, мы их добиваем, там уже все, все последние оставшиеся бойцы, и это победа. Отличная работа, парни, наконец-то мы победили. Еще один город под нашим контролем, осталось всего 2 или три города, да, у московского царя. И мы, можно сказать, уже все, победили в этой войне. Так, возьму шведского рейтера, давайте-ка, драгуна, обычного рейтера, финского аркибузира. Да, вот таких прям неплохих воинов я заберу. Так, тебя тоже заберем. Лейб Гвардеец забираем. Драгунов мы забираем. Мастер меча стопроцентно Я даже тут не обсуждаю. Ну и аркибузирую, давай кофинских. По сути, из того войска, которое у меня было изначально, осталось уже совсем мало людей. Тут раз-два я обчелся, остальных всех уже либо убили, либо перестреляли. К сожалению, да, всех моих нукеров поубивали. Ну, точнее, ладно, нет, еще и 20 человек, довольно много. Когда-то гусары тоже в очень большом количестве еще живые. Рязань падает под нашим натиском. С кем у меня отношения очень плохие, я уже не помню. Поэтому, блин, к сожалению, не получится посмотреть, кому я там должен территорию отдать. Можно, конечно, было бы перемотать, так сказать, запись, посмотреть, к кого там отношения ухудшились очень сильно. Но я этого делать не буду. Едем в Тверь. Едем в Тверь, и потом оставшиеся два города мы захватим. Мне надо Андрея Хованского найти, потому что у меня с ним отношения хорошие, а мы, по-моему, до сих пор с ним воюем. Так, поместья нету у Алексея Воротынского, нет также у Юрия Баритинского. С бояриным Алексеем Воротынским ухудшается до 34, нифига себе, нормально так. Алексей Воротынский, понятно, кому надо отдать. Ваш отряд голодает, да блин, мы же только недавно покупали еду, черт возьми. Купить припасы, я не буду разграблять здесь людей, просто куплю припасы да поеду дальше. Так, здесь у нас Иван Солнцев-Засекин. иди сюда. А, приятно тебя видеть, Персик твой широко известный. Ну, конечно, широко известный, черт возьми. С этим будут проблемы, нельзя просто так прийти и сказать, что моя присяга Алексея не недействительная. Ведь после этого вся страна впадет в анархию. Ну, думаю, короче, твой, твой союзник мундила, но однако я соглашусь на то, чтобы перейти к тебе. Не пришел крепость захватывать, это самое главное. Что ж, Персик, у меня для тебя есть задание. Следуй за мной, я это сделаю. Хорошо, Тверь еще теперь захвачена. Осталось всего два города. Но я думаю, Псков должен сдаться без боя, потому что там Андрей Хованский. А вот Полоцкий, я не припоминаю, кто там сейчас за... этим заправляет. Мне надо Алексея Воротынского. Где он? Юрий Воротынский. А, нет, Беретинский. А Воротынский где? Вот, Алексей Воротынский. Даем ему менее, Чё, ему дал какую-то деревню? Ему не понравилось, похоже, это совсем. <смех> Ярцы разграбляет. Василий Бутурлин, ты чё? Офигел, что ли? Подходим, конечно же. Так, э, я не знаю, что сказать. Алексей Михайлович, короче, да. Вот тебе письмо. Э, да, мы еще встретимся. <смех> ну, конечно, мы еще встретимся. Блин, как-то глупо это прозвучало. Так, у меня для тебя задание. Следуй за мной, я это сделаю. Э, Бутурлин тоже. Давай-ка, у меня для тебя есть задание. Следуй за мной. Отлично. Так, что ж, у нас теперь огромная-преогромная армия. Мы едем в Псков. Потому что Псков пока что это такой последний, как сказать, претендент, кто к нам присоединится. Кто не будет возражать, как говорится, против нашего э, режима. Там Андрей Хованский. Приезжаем к нему. Ну, конечно же, можно поговорить с ним просто о встрече. Я не думаю, что с ним стоит воевать. Приятно вновь тебя видеть, Персик. Да, тебя тоже приятно видеть. А, мне, короче, есть для тебя кое-что. Царь Алексей Михайлович принял у меня присягу верности, однако те, в чьих руках власть, не так, сильно, не, не так сильно связаны клятвами, как простые люди. Мы должны только править, приказывать не допускать войны. Царь Алексей Михайлович позволил поколебать свое положение, и он уже не сможет править так же надежно, как тот, в чьей власти никто никогда не сомневался. Однако, если Степан Разин захватит трон, силы в управлении будет не так надежны, как власть того, кто занял его мирным путем. Князь Русов, с которым ты объединил усилия, в общем-то, Отличается упрямством и вздорностью. К тому же есть у него долги. Так почему же я должен тебе доверять? Ну, конечно же, потому что у меня есть для тебя письмо. Что-нибудь еще? Пора. До свидания. Псков под нашим контролем и остался лишь Полоцк. Лишь всего-навсего у царя Алексея Михайловича. Причем, наверное, до сих пор он не оправился от раны. И, к сожалению, видимо, это его последнее прибежище, где он вообще будет находиться. В общем, у меня для Хованского есть кое-что интересное. Например, то, что он должен э, за мной последовать. Я это сделаю. Давай, поехали. Погнали, дружище, в Полоцк. Пойдем пограбим этот город. Ну, конечно, я шучу, нифига мы грабить не будем, но мы, по крайней мере, посетим этот город, это точно. Так, у меня целая куча уже налогов пришло. Да-да-да, спасибо, конечно, но я еду в Полоцк. Осадил Москва. Афанасий орден на Щекин. Так, а это интересно. Поехали в Москву тогда, потому что раз уж он там оказался. Блин, а кому передать-то? Поместья нету у Семёна Русова, нету много у кого поместья. У Бутурлина нету у Воротынского, вообще ко мне недовольство. Ну вот видите, да, теперь у другого, например, ко мне недовольство. Бутурлин теперь меня не любит. Надо будет ему дать тогда в следующий раз. Так, ладно, едем в сторону Москвы, потому что там раз уж Родин на щёки, надо его встретить как следует. Так, так, так, так, так. так. Ну что ж, а уже тут никого нету. Орден Нащёкин смотался отсюда. Конечно же. Благоразумно он решил отступить. Ну ладно, едем в Полск, Короче, я думаю, если территории не останется вообще, тогда уже будут они вынуждены все равно сложить оружие. Так, так, так. Это Семен Прозоровский. Стоять. Приятно тебя видеть. Пула мне принадлежит. Ну, в общем-то, ты немножко оказался позже, чем можно было подумать. Вот у меня письмо для тебя. До свидания. Так, а, у меня для тебя есть задание. Следуй за мной. Мне надо вообще посмотреть, кто там остался у Москвы. Вообще, есть ли еще князья до сих пор, или уже все прям перешли к ним, ко мне. Подданный атаман Павел Нискочихин, воеводы Федор Хворостин. Всего три осталось, да? <coughs> Командующих, так что, по идее, мы сейчас... А, да мы уже ползг захватили, слушайте, а что тогда осталось-то нам? Вообще непонятно, что нам осталось, потому что уже всех разбили. Хм. Так, у меня от тебя есть задание. Отправляйся, соверши лед, патрулируй окрестности. А, может, своими делами заняться, так и сделаю. Занимайтесь своими делами, короче, все уже. Возвращайтесь в своемение, занимайтесь своими делами. А, да. Так, я столько же с тобой разговаривал, да? Трубецкой, у меня для тебя задание. Занимайся своими делами, поехали дальше. Так, Иван Солнцев-Засекин. Ну, пускай все они сейчас занимаются своими делами, потому что у нас больше другого, как сказать, других врагов нету. А даже если и будут враги, я смогу сам, сам с ними расправиться, потому что уже просто нет таких мощных противников, которые могли бы меня разбить, Можно заняться своими делами. Да, Семен Прозоровский тоже, соответственно, у меня для тебя новое задание. Занимайся своими делами. Все. Ну и Яков Черкасский, может, тоже, в принципе, у меня для тебя новое задание. Занимайся своими делами. Все, едьте куда хотите. Я поехал, короче, искать Алексея Михайловича. Не знаю, найду я его или нет. Пускай Василий Бутурлин за мной едет. Потому что больше мне просто не требуется воинов. Кто-то, да, разграбляет территорию периодически. Я смотрю, ездит тут какие-то... О, кстати, нет. Есть какие-то московские еще фуражеры. Откуда они взялись-то? Москвы вообще нет территории. Откуда они могли еще их взять? Так. Державы. Державы, я сказал. Московское царство. Седания нет вообще державы. Это никакой... Никаких уже крепостей, ни черта нету. Кстати, вот мне интересно, что мне скажет Жак де Клермон. Хм. Но ну, я с ним поговорить смогу? Нет. Догоню. Прошу меня простить, друг, Ха -ха. поговорим в следующий раз. Ну ладно, понятно, в общем, ему ничего не надо. А, так, а куда мы должны ехать тогда, мне интересно. Раз уж уже тут разорили некоторые деревни, пытались осаждать Тулу, по-моему, или что, или Москву. А мы до сих пор никого не видим больше тогда. Значит, где-то ездит оставшийся полководец Московского царства, только где, где они ездят, непонятно. Разъезжают по моим территориям. Hmm. ну надо их просто искать, я так понимаю, потому что больше ничего не, не, не выходит у меня, да? Опа, осадил Москву, так, едем к Москве, блин, у меня еды нету, надо жратву сейчас взять. Орден на щеке здесь, причем, what the fuck, а, вон он, поехал, я думал, блин, он исчез, просто взял. Мне надо на рыночную площадь вообще жратву, люди, скиньте мне, пожалуйста, я тут продам кое-какие, а, кое-какой мусор, да? Ой, какой мусор вам скину. Так, вот это тоже забирайте. Я масло понакупаю, потому что просто уже надо чем-то питаться моим людям. Они а голодать сейчас будут. Это нехорошо. Орден на щеки, найди сюда. Так, приятно тебя видеть. Рязань принадлежит мне. Ну, я, конечно, понимаю, но ты слишком долго думал, чтобы ко мне вступить в армию. Поэтому ты, к сожалению, немножко просрал свой город. Так, где находятся, мне интересно, оставшиеся? Два командующих, это, то есть, получается, получается Алексей Михайлович и Павел Нискочихин. Ой, точнее, извините, еще только... еще Алексей Михайлович, еще Федор Хеврастин и Павел Нискочихин. То есть, оказывается, три даже командующих еще где-то. Так, М -м -м -м, ну а где они могут быть-то? Я видел только постоянно, чтобы орден на Щекин только нападал, а вот где остальные, непонятно. Там скорее зависит Алексей Михайлович. Алексей Михайлович куда-то свалил, то ли он погиб, непонятно. Московского царства больше не существует. Ваш мятеж, окончился победа. Теперь ваше государство единственный претендент на титул Московского царства, а Перск единственный законный правитель. Отлично. Восстание окончено, пора поговорить с Разиным. А, блин, надо было сохраниться на самом деле. А, ну окей, можно сохраниться, да? но только непонятно, как это сохранение будет действовать. Прикол в том, что сейчас... Вот сейчас, в вот этот момент. Это, по сути, ключевой момент вообще всего, что есть в этой игре. Сейчас решается судьба, как говорится, моя и моего государства. Степан Разин. Не вели царь-государь, вели слово молвить. Тебе, атоман, особый подсчет, говори, с чем пожаловал. Я к тебе вот по какому делу, государь. Алексея мы, значит прогнали. Законную власть восстановили. Она ново поделили. Боярам столбом возвратили имение и должности. А мне что же прикажешь на Дон возвращаться, войсковым атаманом? Так чего ж ты желаешь, Степан? Ничего такого, что мне бы не полагалось. Назначь меня воевода и почини мне боярскую думу. А немного ли ты просишь? Не забывай, что я знаю, кто ты есть на самом деле, так что я прошу слишком мало. Вот кликну сейчас, что ты самозванец и вынесут тебя из Кремля как Дмитрия Первого по частям. Гроз твоих не боюсь, Степан. Ты действительно достойный этого поста, значит, будь посему. всему. Эй, стражи, взять бунтовщика, вострок его. Так вот какой монеты ты плачешь своим бывшим соратникам. Эй, станишники, все сюда, царь не настоящий. И я сейчас отвалюсь на него. Да, я отвалился, короче, я проиграл. Отлично, в кавычках. Лето 1656 год. Неудачливый узурпатор по прозвищу Персик, был схвачен... Ай, блин, это так смешно звучит. Узурпатор по Персик. Был схвачен донским атаманом Разину и посажен в Острог, где вскоре при сам ли он помер, а Аль... доброхоты помогли, тому свидетелей не осталось. Преподобный повнуть ей Новгородский пояс грозных. А, блин. Узурпатор по прозвищу персик. Ребят, вы помните такого узурпатора по прозвищу персик? Я, честно говоря, нет. Ладно, возвращаемся. Шестой день получается у нас. Блин, а что происходит? А, я. А, -а, -а. подождите-ка. Я сохранился как раз в этот момент, да, получается? А сохранение получилось так, что оно мне только в минус отыграло, верно? А куда делся теперь вообще Степан Разин, интересно? Он что, приставился, что ли? Так, Степан Разин. Шутил, значит, тому, так, так, так, лужеметрит третий, поддержка. А где теперь Степан Разин вообще? Хм. Что-то непонятно. Сохранение прошло, получается, вот именно в том месте, да, вот в этой, как сказать, в этой палате. А куда Степан Разин делся? Он, что ли, в Черкаску ехал? Так, мне интересно посмотреть. Задание лже Дмитрий. Степан Разин. Степан Разин, получается, у него поселение Черкасск под владением. Кстати, Черкасское вообще-то, это мое владение было. Какого фига оно ему досталось? Что-то я не понял. Пойду-ка я к ее Степану Разину, пойду-ка я надеру ему задницу. Вау. Степан Разин из Московского царства хочет назначить нового маршала и приглашает своих дворян на совет. Главный кандидат его, воевода Юрий Буеносов, Ростовский и воевода Семен Рахманин. Да, я, честно говоря, даже не знаю. Буйносов Ростовский и Семена Рахманин. Ну, давай-ка. А, непонятно, да, пока. вот тут постепенно будут назначать. Ну-ка, и потом, наверное, мою еще голос, да, надо будет. Все назначают, короче, Юрия Буйносова-Ростовска. Ну, давай-ка, Семена Рахманина. Так, у меня улучшается с ним отношение. Степан Разин послушал Совета дворян. И новых маршалом будет воевода Юрий Буйносов Ростовский. Мне надо в Черкасск ехать, потому что там, значит, у нас. Засел наш, так сказать, хороший чувачок по имени. По имени Мудила. Надо его, короче, сейчас взять и уничтожить. Тут, наверное, Степан Разина сидит, да? Нет его тут, кстати. Куда он делся-то? Погуляться. Пойти в крепость. Тут только какая-то боярыня Алина. Ах, она мне нужна. Что мы для тебя сделать? Минус один, кстати, у нас отношения. Так. А ну-ка, подождите, я могу ей сказать, чтобы она, например, мне наладила отношения с кем-нибудь? Блин, Скут, скотина, а? Городской глава, мы не можем, да, с тобой тоже тут ничего провести, никаких теперь операций. То есть я черкас улучшал, грубо говоря, для моего врага. Я теперь Степана Разина просто убить не могу, вот в чем проблема. Так, а что я могу сделать-то вообще? Подождите-ка, мне теперь только один кильбурун принадлежит? Что-то я не понял. Поехали, давайте-ка в Переослав. Что-то я не понял, что за хрень произошла. Неужели это так? Никита Даевский, здравствуй. А, так, приятно тебя видеть. Поговорят, будто ты всех сражаешь. What the fuck? Что за хрень произошла? А... Uh... Если я правильно понял, я даже сейчас не за московское царство воюю, верно? И у меня отобрали все мои территории. <звук> да... Великолепно. Скажи-ка мне, где сейчас Степан Райзин? Да, дерьмовое сохранение получилось какое-то. Я не знаю, где сейчас Степан растет. Сука. Да, великолепное сохранение вышло. Конечно. Но у меня других сохранений, по сути, рядом нет. У меня ост... самое последнее сохранение, это еще когда я ездил, блин. Давно-давно. И что мне теперь делать вообще? Как мне войну начать? Я ничего-то не пойму. Я стал, понятное дело, что теперь в Московском царстве. Но почему... Почему? Куда делся этот сраный, долбанный Степан Разин? Песец какой-то. Так, ну тогда я давайте буду действовать более изощренно. А, я сейчас возьму просто, поеду... Блин, ну, Черкасск, сука, достался этому Разину сраному. Там была у меня хорошая кавалерия. Мне бы ее надо было забрать. Я, короче, хотел бы сейчас взять, просто забрать своих топовых... Конников и поехать просто всех квадрат месить. Причем татар месить, месить еще там кого-нибудь. Потому что надо сейчас, я думаю, как можно быстрее заканчивать кампанию. И даже дело не в том, что там, не знаю, что-то произойдет плохое. А дело в том, что я уже просто устал от этой кампании. Да и к тому же, мне кажется, уже пора бы ее заканчивать. Потому что вроде как все есть. Че тормозить-то? Поехали в атаку, нахер заканчивать, убивать всех. Я тут оставлю таких бойцов, конечно, которые не умеют у нас драться в конном строю. Пускай они будут сидеть в городе. Ну, а конников я всех с собой забираю и поехал сейчас к себе сначала на территорию свою. А потом уже оттуда, значит, будем смотреть. Ну, развивать города, я даже не знаю, смысл есть или нету. Потому что, ну, какой смысл уже это делать, когда уже все по сути... Москву уже точно никто осаждать не будет из врагов наших. Я как-то уже и накопил дофига бабла, я так понимаю, да? Да, у меня. Кстати, в Черкаске у меня тоже деньги отданы в рост, но непонятно, смогу ли я их забрать или нет, потому что, ну, по идее, это он сейчас не мне принадлежит. Хотя почему? Все равно, наверное, могут мне передать деньги. Ну да, да, давай-ка, я помню. Uh, я даже не стал никого поддерживать, ладно <смех> Едем в Черкаск. <смех> <смех> да, да, да, везде деньги тратятся Я это помню Едем в Черкасск, давайте бегом Заезжаем в этот город Так uh, Иду к центру города, купеческой гильдия Да, забираю свой, конечно же, вклад Потому что там уже 14% всего лишь осталось а вот Степан Райзен, видимо, исчез вообще. То есть, даже несмотря на то, что сохранение у меня было, в принципе, тогда, когда мы еще выехали с ним, по идее. Ну, конечно, нет, там уже сохранение было, когда уже это как бы не получалось вместе ездить. Но все равно. Блин, а теперь вообще непонятно, как тут будем воевать. Потому что, ну как, вот, по сути, армию я не могу взять, я не могу никого с собой позвать. Я ничего не могу сделать, по сути. Я сейчас просто живу как обычный житель этой империи, но я при этом ничего не могу сделать. Ладно, приезжаем в мою Переослав. А, так. Угу, угу, угу. Расположить гарнизон, да. Немножко задумался. Калмыки у нас тут есть, кстати. Но мне калмыки нафиг не нужны, блин. Какие-то они так себе. У них, конечно, неплохая броня, но, блин, бойцы из них прямо, скажем, не очень. Забираем Нукеров. А, вот, все, у меня теперь топовая кавалерия моя с собой. Можно ехать напрямую на кого-то, вот только на кого нападать, я не знаю. Крепость Козыл-Яр, например? Ну, не знаю даже. Там, наверное, народ дофига, да, там, ну, достаточно много, как бы, конечно, не дофига. Здесь у нас есть, есть, есть здесь Шеринбей. иди сюда, рад тебя снова видеть. Ну, на самом деле, я хотел бы начать войну. Проблема в том, что я не понимаю пока, как начать войну. Если сейчас нападу на татар, ну, это понятно, что я начну войну только от имени королевства, нашего, точнее, царства на Московского ночную войну, или же я сам просто так повоюю, а потом вообще никто не придет на помощь, меня просто возьмут и разобьют татары. <coughs> как это будет выглядеть, непонятно пока. Хотя, можно было бы съездить вообще на север, но нет, знаете ли, надо разрушить сначала все владычество татар именно на Крымском полуострове, около Черного моря, а потом уже поехать на север, потому что тоже, видите, парочку у них есть замков. Ну или можно вообще заняться шведами, но шведами заняться тяжелее будет, так как у них армия сильнее гораздо, чем у татар. Так что можно их именно атаковать в первую очередь. Так, что ж, я тебя слушаю. Ну, я, в общем-то, особое... Ой, поручение нет, чтобы нанести свои требования. А чего ты хочешь? Ну, правда, если ты решил умереть сегодня, я тебя с радостью помогу. Но мне любопытно, что ты подумал. Это не твое дело, под... готовься к бою. Так, если ты так хочешь умереть, я тебе не стану от... Что? Я тебе не стану отказывать, но при этом он не дает мне напасть. Фак. Я думал, что мне еще не дадут напасть. Нет, слава богу, выходит. Ну что ж, кавалерия моя, давайте-ка врываться. Тут, правда, очень много черкесов всяких, которые, блин, не очень-то хорошие бойцы, прямо скажем. Ну, хотя у врага там вообще не байраки, поэтому <laughs> о чем тут говорить. Наша кавалерия просто идеальная, по сути, получается, по сравнению с вражеской. Плюс у него там целая куча сейменов суперменов которые, блин, будут вообще ни к чему тут. Так, я давайте-ка спешиваюсь. Хурач. Мочите этих байраков сраных. Ну, да, тут просто избиение. Просто избиение бомжей называется. Хач, хач. Да. Айга, айга. Рубайте их головы. Всех убивайте. Да, блин лошадей здесь нападайте дальше отступающих тоже мочите всех блин дерьмо прям передо мной выскочил давайте гонитесь за ними гонитесь всех врубайте да блин долбаные кони нифига ты в полете отразил мой удар вот это даешь чувак ладно нагоняйте всех добивайте сейчас я перезаряжусь просто со всех сторон зажали да жестко 10 копий выливается сразу в его тело впивается так, мы потеряли 5 человек всего-навсего. Ну, конечно, ни о чем. Так, мне надо вообще, кстати, взять и поменять немножко, да, оружие. То я до сих пор забываю это сделать, блин, постоянно вот езжу как-то в тупую сейчас. Пришлось мне спешиваться. Ладно, что ж, будем на этом заканчивать видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, удачи!